Скажу сразу, многомиллионных премий нет. Ну, по премиям у нас по текущему году никаких нет, только указаний, решений. За счет республиканского бюджета просто выплачивается заработная плата, которая начислена, вот, она подаведена в немеце бюджета, буквально сегодня производится выплата. Весь доход, показанный нами, как, собственно говоря, и всеми членами правительства, с рекордными необычно высокими для республики цифрами. Это те цифры, которые были э, заработаны до прихода на госслужбу. Э, мы люди из бизнеса, на госслужбе первый раз. Все, все по-честному. Здравствуйте, уважаемые земляки. Недавно на своих страницах в соцсетях я опубликовал новость о том, что наши чиновники получили баснословные премии за прошлый год. Да, действительно, это так. Это данные из официальных источников, это данные из портала «Электронный бюджет», и из которого следует то, что наши чиновники получили премии в общей сумме около 80, более 80 миллионов рублей. Сразу вспоминается у нас позапрошлогодние премии, когда чиновникам было выделено 43 миллиона рублей. То есть выходит так, что в, этом, в прошлом году наши власти получили сумму премии в два раза больше. То есть 84 миллиона рублей, это 12 с лишним миллионов, это небюджетные фонды, отчисления обязательные, и около 60 66 миллионов получили чиновники на, руку, на руки. То есть, и очень интересная ситуация в том, что распределение пошло, прошло более обоснованно. Здесь, как мы видим в таблице, намного выделяется администрация главы республики Калмыкия и аппарат правительства республики Калмыкия, которые получили примерно около 12 миллионов миллионов рублей почему такой разрыв между ними я опять же возникает вопросы поскольку штат сотрудников как в администрации так и в аппарате правительства он не намного больше чем в тех же министерствах и ведомствах. также хочется отметить то что в этот раз почему обоснованным потому что Весь год мы возмущались, и самый главный вывод был в том, что у обычного рядового чиновника отобрали, то есть не дали ему премиальные за работу на протяжении года, да? и губернатор не распределил сумму премии между районным и муниципальным образованием. Если в прошлом году, если в предыдущий раз распределение шло только по мини и ведомствам, это... Всего 15, по-моему, у нас органов, или 13 органов. То есть на сегодня распределение прошло по всем министерствам ведомствам. Это, это 25 министерств ведомств, службы, министерства, аппараты. И по 13 районам, включая 14 город и Листу. То есть я хотел бы сказать, то, что это наша общая победа. Это наша общая победа в рамках контроля общества, государства, власти. То, что Батухасиков уже не мог в прошлом году распределить сумму премии. Мы все помним, да, знаменитую платежку Зайцева. Она действительно настоящая. Я проводил ну, определенное расследование. Эта платежка настоящая. Юрий Викторович у нас позапрошлом году получил 5 миллионов рублей. И до сих пор нам никто об этом не... Никто этого не подтвердил и не, не возразил должным образом. И вот я считаю, что это наша победа, победа гражданского общества в осуществлении контроля. Что бы также хотелось отметить. И еще в получении настоящих премий, то есть за прошлый год, выделяется у нас Министерство цифрового развития и Министерство природы. А, скажу сразу, многомиллионных премий а, нет. Но по премиям у нас по текущему году никаких нет, пока указания, решения направляли на за республиканского бюджета просто выплачивается заработная плата, которая выдана вот, чиновникам по региональным бюджетам, когда буквально сегодня самый лучший То есть при предыдущем распределении они получали около пяти и и 4 миллионов рублей, то на сегодня они получили наряду с другими министерствами, то есть сам, сами власти нам показывают то, что в предыдущий раз, да, за позапрошлый год было что-то не так, было что-то неладное. И самое главное то, что до настоящего времени наши власти нам врут, говорят неправду. Как началось с этих премий, как с этой знаменитой платежки Заячева, так и до настоящего времени идет обман, общество не знает, что это. Даже там прокурор, ну и нынешний прокурор Курмаев писал на меня заявление, а когда я обратно написал в ответ, он ничего не ответили, переадресовали мое заявление в администрацию, где, естественно, ничего не ответили. Депутаты Маманжиев, Манджикова, Кусьминов неоднократно направляли, запросы в администрацию главы, такие прокуратуры, такие другие правоохранительные органы для того, чтобы узнать обоснованность да, получения данных премий, как форму распределения этих премий за прошлый год. Однако ничего не выяснено до настоящего времени. Вот, врут, врут, врут. А Чиру Шургучий, Зампред, министр финансов, фей я его хорошо знаю, а Чиру, извини, но... Тоже врет. На одной из сессий Народного хурала сказал на вопрос из деп... одного из депутатов ответил то, что... Есть дополнительные какие-то там государства, будут... если да, не получается есть это в прошлом году, в прошлом году источниками всех этих были которые между этим процесс и федеральный обеспеченный и федеральный обеспеченный человек. человек. <мотza> если появятся эти деньги, то кто будет выделять? Нет, это не я. Я, ну, ну смотреть соответствует с порядком, <г> <смеш>, <смеш> как у нас это все делают. А в прошлом году кто господи... вот. Все решения принимались, на ну, уровне главы. Весь доход, показанный нами, как, собственно говоря, и всеми членами правительства, э, с рекордными, необычно высокими для республики цифрами, это те цифры, которые были э, заработаны до прихода на госслужбу. Э, мы люди из бизнеса, на госслужбе первый раз. Все, все по-честному. Премии получили, как все, в размере там, чуть больше там, месячного оклада. Премии не предусмотрены. Пока об этом, но, однако, на самом деле, выходит по-другому. И все молчат об этом. да, Пока я не заглянул, не заглянул в электронный бюджет и не посмотрел, а оказывается, получили. Вот так вот. Также Чир Джамбинов министр природных ресурсов в одной из передач также соврал, сказал то, что никаких насловных премий мы не получали. В связи с этим я обращаюсь к нашим чиновникам, ну, давайте быть открытыми. У вас одна из функций, обязанностей власти быть открытыми, даже есть такой закон об открытости. Вы этого не делаете и тем самым, наоборот, порождаете возмущение, протесты и его движения. Также хотел бы отметить то, что недавно в соцсетях, вчера да, буквально прошла информация, то, что губернатор Тувы, губернатор Тувы отказался от премий, от этих премий, то есть все регионы получили это. Кстати, эти премии получили из федерального бюджета, то есть правительство России считает то, что регионы, на данном случае Республика Кралмыки, наши чиновники имеют право на, на получение указанных премии. И во все регионы были отправлены эти премии. И вот, э, как, как пишет Тува -Ту Медиа Групп, глава Республики Тува -Ту Шалбанкара -Ол Олл объявил, мы отказались от премии в пользу выплат за зарплат бюджетникам. В своем блоге он написал, что врачам и учителям Республики полностью выплаты зарплаты за, за декабрь. Вот такой вывод. Две республики, а такой разный подход к времени. Видимо, все зависит от главы республики. Мы, еще раз подчеркну, мы не лезем в карман чиновников. Мы понимаем, что это правительство вам выделяет вам указанные денежные средства. Наоборот, даже хорошо, когда чиновник работая целый год, получает обоснованное вознаграждение, это хорошо. Но мы говорим об открытости об открытости и разъяснении для чего и почему и обоснованности, да, обоснованности выплаты указанных денежных средств. Мы недавно делали репортаж про женщину, у которой нет жилья, у которой трое, в семье трое инвалидов, двое нуждаются в постоянном постоянном постороннем уходе. Как-нибудь можно было, например, эту проблему решить или какие-то другие.